Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейт, анализ рынка на сегодня десятое ноября две тысячи двадцать второго года. Рынок находится в зоне экстремального страха, индикатор страха и жадности показывает отметочку 22. За последние сутки было ликвидировано 352 тысячи трейдеров на общую сумму 670 миллионов долларов США и потери несут преимущественно лонговые позиции. Давайте также посмотрим соотношение коротких и длинных позиций. За последние сутки у нас доминируют сейчас шортовые позиции, доминация пока что незначительная 50,79%. Процентов. Индекс альтсезона по-прежнему находится в зоне 40, показывает отметку 45. Давайте сразу традиционно посмотрим на саму доминацию. Обратите внимание, на дневном таймфрейме мы консолидируемся на уровне локального FIBA 618, золотое сечение. Сейчас доминация пытается провалиться ниже. Двигаемся волной моментума снизу вверх, но при этом денежный поток на индикаторе Market Cypher B, это зеленая и красная волны Money Flow, мы двигаемся сверху вниз. Ну и соответственно можно предположить, что мы находимся в некой разнонаправленности, и для нас сейчас важно удержаться на отметке 618, если этого не произойдет, уйдем ниже, альт-сезон может начать немножко прирастать. Но соответственно, если мы удержимся на этой позиции сейчас, то моментум толкнет, волну снизу вверх, и мы попытаемся все-таки взять отметку 41.47, в любом случае, я думаю, что рано или поздно при окончании формирования дна и возврате биткоина к полноценной восходящей динамике, доминация по биткоину должна будет прирастать, это в том числе прослеживается на недельном таймфрейме, обратите внимание, потихонечку волны у нас снижаются, то есть они идут от якорной к триггерным. И здесь сейчас формируется еще одна триггерная волна. Вивап, правда, толкнулся сверху вниз, но в любом случае стахастически RSI находится в зоне покупок, если мы говорим о Cypher B поэтому продолжать восходящее движение на недельном таймфрейме после некоторой консолидации мы вероятнее всего будем. Также, если мы посмотрим на дневном таймфрейме на индикатор Trend мы находимся в шортовой зоне, но уже достаточно перепроданный. Я думаю, что движение вверх через определенный период консолидации в любом случае состоится. Давайте сразу посмотрим на индекс доллара. Он у нас падал последние несколько дней, сейчас пытается отрисовать свечу неопределенности, порасти, оттолкнулся от нисходящей трендовой. Здесь же удержались на уровне FIBA 768. Обратите внимание, находимся в шортовой зоне. Сейчас у нас два триггера, один чуть ниже, другой чуть выше. Пытаемся выйти. Цена средним объемом Vivap толкается снизу вверх. Активный зеленый манифлоу. И я думаю, что у нас попытки все-таки прирасти будут. Но они могут быть не очень значительные. Потому что сейчас достаточно серьезно видна в принципе слабость по рынку. И не думаю, что оттолкнется резко. Поскольку речь идет не о якорных волнах, а о триггерных. Поэтому у нас может быть какое-то вот такое вот движение. В небольшом боковичке это тоже стоит учитывать. Но рано или поздно... Все-таки сквиз вверх мы должны будем сделать, потому что это обусловлено тем, что будет происходить на мировых рынках. На мой взгляд, сейчас может наступить небольшая оттепель. Переходим сразу давайте к оценке того, что происходит на фондовом рынке. В первую очередь, мы сегодня с вами ожидаем достаточно важных индексных показателей. Мы ожидаем индекс потребительских цен. Сейчас у нас прогноз на 8%. И если индекс потребительских цен покажет именно такую же отметочку, то рынок чуть-чуть может потянуться вверх в целом на премаркете инвесторы ожидают видимо именно такого развития событий поэтому премаркет у нас зеленый также если мы с вами посмотрим у нас Европа только в части британского рынка чуть-чуть прирастает пока что немцы и французы у нас находятся в отрицательных зонах и рынки сейчас все еще открыты ожидаем открытия основных рынков американских бенчмарков S&P 500 NASDAQ Dow Jones в любом случае После того, как выйдут индексные показатели, у нас сразу же начнется ответная реакция по рынку. Ну и давайте сразу же к главной криптовалюте в последнем обзоре, который я делал именно в преддверии всех этих событий, которые происходили сейчас у нас на рынке связанных их с противостоянием двух гигантов биржи Binance и FTX. Достаточно сложная ситуация с биржей FTX. Насколько известно из последних новостей, сейчас американские регуляторы начали проверку деятельности этой биржи. В любом случае, развитие событий связано с такими крупномасштабными провалами в крупнейших криптовалютных проектах. Они, конечно же, сказываются на рынке, но, я уже сказал это в последнем обзоре, мы с вами предполагали такое техническое развитие событий, исходя из графика цены и из фундаментальных показателей. И прежде чем мы сейчас с вами продолжим, я хотел бы сразу же обратить внимание именно на то, как выглядит рынок с точки зрения фундаментальной оценки. С одной стороны, есть хорошие новости, с другой стороны, не очень. Давайте в первую очередь, наверное, посмотрим сейчас на логарифмическую модель. Причем есть два вида логарифмических графиков на сайте LookIntoBitcoin. Ссылки в описании на эту платформу вы найдете. И мы с вами видим вот такую радужную логарифмическую кривую. И мы с вами видим классическую логарифмическую кривую. По классической логарифмической кривой мы впервые вывалили за нижнюю границу логарифма И достаточно серьезно находимся в перепроданности. Давайте также посмотрим и на Радужный логарифм. Кому интересно, вы можете посмотреть описание, здесь все подробно написано, включая расчеты, когда впервые появились эти расчеты, здесь все можно найти. Но в первую очередь хотел бы обратить внимание, что это немного по-другому рассчитывается данная логарифмическая или радужная кривая, и здесь также зонами отмечены уровни консолидации цены. И обратите внимание, здесь четко прописано, когда покупать, когда, например, максимальная территория пузыря, когда огненная распродажа, когда удержание. Тогда наибольшее предложения, такие, можно сказать, скидки или аккумуляция, когда у инвестор. И обратите внимание на нижнюю границу, это огненная продажа. Именно с этой границы всегда начинался период аккумуляции и роста. И также обращаю ваше внимание, что мы нижней часть этих границ достигали в 2019 году и достигали во время коронадам. До этого мы достигали только верхней границы этой зоны, после чего биткоин разворачивался. Но в период, естественно, 2015 и 2017 годов это была достаточно длительная консолидация с выходом в зеленую зону покупок и аккумуляции вот здесь видно по цветам что это были покупки и зоны аккумуляции и давайте посмотрим где мы находимся сейчас мы практически коснулись нижней границы вот в этом последнем падении в последней части вот этого медвежьего цикла формирования дына мы практически дошли до самого низа. Ну, естественно, нетрудно предположить, что у нас в любом случае будет какой-то отскок. Это возвращаясь к той модели, о которой я говорил, которая прослеживается после последнего выступления Пауэлла, что у нас может быть не сразу попытка выхода рынка в бычью динамику, а через некоторые средние значения, промежуточные хаи, как это было, в 2019 году, в период достижения all-time high 2017 года, и к 2019 году мы отросли где-то примерно на 60%, это было порядка 300% от достижения дна, после чего опять ушли вниз тестировать то самое дно, которое было после падения в семнадцатом году и то же самое сейчас похоже может происходить на нашем рынке давайте перейдем к модели биткоина для того чтобы подтвердить то что мы уже достаточно недалеко от этой отметки я неоднократно показывал эту модель и я говорил в последнем обзоре что отталкиваюсь от важнейших показателей эти модели Это два графика CVDD и Delta Price один индикатор от WilliWoo а Delta Price индикатор от Дэвида Пьюэлла и обратите внимание предшествующие периоды падения мы пересекали цену дельту, либо аккумулировались на ней, отталкивались от кривой CVDD, после чего возвращались к бычьей динамике. Это у нас происходило с вами в 2011 году, это у нас с вами происходило в 2015 году, это происходило у нас с вами в 2018 году при достижении дна, и это у нас происходит с вами сейчас. Причем обращаю ваше внимание, что мы всегда касались отметки CVDD и всегда пересекали цену дельта прайс за исключением неординарных событий коронадам если мы с вами сейчас посмотрим на эту модель то мы с вами увидим что мы коснулись cvdd и я многократно в своих обзорах говорил о том что ожидаю что цена должна технически потрогать эту отметку но вот в чем интересная прослеживается закономерность дельта прайс в момент того как цена cvdd касалась этой кривой и отскакивала от нее Всегда находилась либо на перекрестии двух этих кривых, как вот здесь и вот здесь, либо была выше значения CVDD. И сейчас впервые цена касается CVDD в тот момент, когда кривая дельта-прайс находится внизу. Отсюда я могу предположить, что у нас есть шанс в действительности сейчас аккумулируясь на цене CVDD 15800, это отметку мы с вами потрогали, опуститься еще ниже в зону 13%. Для окончательной капитуляции. Но обращаю внимание, что если мы будем консолидироваться здесь на цене CVDD, оба этих индикатора используют как фундаментальную, так и техническую составляющую. Использование технической составляющей означает, что кривые по этому индикатору, они отслеживаются за предшествующие периоды времени и естественно модель этих кривых правится с учетом того, как двигается рынок. И если рынок будет двигаться в нисходящей динамике, эта цифра в 13-300 тоже может понижаться. Ну и давайте, возвращаясь к графику биткоина, оценим, что у нас происходит сейчас. В первую очередь, наверное, на дневном таймфрейме. Обратите внимание, мы предполагали с вами, что он будет завершать свое формирование, спускаться вниз. И если, как я сказал в последнем обзоре, манифлоу денежного потока не выйдет в зеленую зону, то мы Будем с вами двигаться вниз. Мы не смогли выйти в зеленую зону. Продолжаем двигаться вниз. Движение достаточно активное. Индикатор Trend Score показывает, что мы потихонечку начинаем трогать медвежью зону трендового индикатора. И сейчас начнем формировать в медвежьей зоны вот это локальное дно. И сейчас мы с вами видим, что последняя свеча, она находится именно на том же уровне максимального достижения нисходящей динамики, на котором была свеча достигнута 9 ноября, то есть вчера. Здесь у нас образуется локальная FIBA, и мы с вами видим, что лой у нас опускается чуть ниже на уровень Fibonacci уже глобального масштаба. Давайте я сейчас покажу его, и отметка по FIBA у нас с вами, обратите внимание, находится в зоне 14800. То есть сейчас мы формируем некую зону, в которую уперлись от 15600 до 14800. Эта зона действительно отчетливо видна, ее можно проследить вот таким вот коротким параллельным каналом. И будет видно, что мы сейчас упираемся именно в нее. Еще один момент, на который хотел бы обратить внимание, как-то очень давно, я думаю, что месяца два назад я обращал на него внимание, это то, что биткоин у нас в предшествующие периоды времени, мы с вами это все прекрасно знаем, терял в цене порядка 85%. Можно сказать, что это достаточно распространенный факт, и об этом знают большинство инвесторов и трейдеров, но давайте еще раз его проследим для того, чтобы понимать, какая у нас может развиваться ситуация. Обратите внимание, это у нас максимальное значение с 2017 -го года до лоя. Мы с вами опустились на 84%, после чего, как я уже сказал, что у нас может сейчас быть подобная ситуация, мы отросли на 300%, примерно на 60% от достижения максимальной цены в 2017 году. Вернулись для теста и начали полноценное восходящее движение. Если мы с вами посмотрим еще раньше, на период 2013 года и достижение All Time High того периода, то мы с вами увидим, что здесь картина немножко другая. Мы сразу же ушли в период консолидации, достаточно длительный, и ушли вверх без промежуточных каких-то ростов, для того, чтобы протестировать еще раз дно. Вот здесь был рост. Чуть опускались, но это не тест того дна, которое было достигнуто в 2013 году. Если мы с вами посмотрим на значение падения в процентном соотношении до достижения минимальных значений от максимальных, то мы с вами увидим отметку примерно 84-85%. То есть то же самое значение, что и в следующем цикле в 2017 году и лой 2018 года. Давайте посмотрим, что у нас происходит сейчас. Насколько я думаю, что большинству инвесторов известно, сейчас мы с вами теряем порядка 70 процентов если мы поставим отметочку максимальных значений которых мы достигли в ноябре 21 года и опустим на уровень сейчас то мы с вами увидим 70 примерно процентов если же мы с вами опустим эту отметку до достижения таких же лаев, как в предыдущие периоды то мы с вами опустимся на отметочку 84 85 и увидим вот такие вот с вами значения. И давайте проследим, что если предположить после некой консолидации или попытки все-таки вырваться вверх, мы увидим еще большую просадку и биткоин повторит технически ту же самую модель, то посмотрите, как мы будем выглядеть в этой модели, если посмотреть на график цены и насколько технически это обусловлено. Обратите внимание, как цена при падении на 85% будет консолидироваться с предыдущим периодом формирования дна Промежуточного хая, ретеста нижних значений и перехода к бычьей динамике. Мы будем консолидироваться вот здесь, очень красиво на макушках, вот здесь на накоплении достижения промежуточного хая, а также ретеста и выхода через это сопротивление к росту. В целом технически картина абсолютно обусловлена тому, что мы можем в действительности иметь шанс повторить, Точно такие же события, я имею ввиду, в числовых значениях, процентных значениях, которые были у нас в предшествующий медвежий период. Конечно же, это один из вариантов развития событий, которые есть, но в любом случае мы с вами торгуем вероятности, и любые вероятности на рынке должны быть определены для того, чтобы понимать, что такое развитие событий. Вполне себе вероятный сценарий. Поэтому я еще раз хотел бы сказать всем своим подписчикам, прежде чем начинать какие-то HODL стратегии, нужно четко иметь план, как эти HODL стратегии в конечном итоге усреднят вашу позицию и ваш money management поможет вам как минимум иметь 60% среднюю цену от вашего первичного входа и как максимум рассчитывать падение на 80-85% по главной криптовалюте. Если мы посмотрим с вами локально на то, что происходит сейчас по рынку, то мы с вами можем видеть, что выход данных, которые сейчас мы ожидаем по инфляции сегодня в 16.30, как я уже сказал, может спровоцировать отскок. И этот отскок очень четко видно, и до какого уровня мы по нему можем потолкаться, по крайней мере, в ближайшие периоды, на краткосроке. Обратите внимание, на 6-часовом таймфрейме мы с вами видим, что отрисовали свечу Доджи, Свеча Доджи говорит о неопределенности, о том, что тенденция вот этого падения возможно завершена в краткосроке у нас находится перепроданности индикатор тренда говорит нам о том что у нас есть шанс из шортовой зоны потолкаться вверх мы отрисовали зеленый кроссовер волна загнулась да есть активный красный денежный поток поэтому отскок вероятнее всего будет не сильным ближайшее сопротивление находится на отметке тысяч. здесь пунктирная трендовая паутина Посмотрите, как четко мы под трендовой паутиной отрабатываем если мы пробиваемся через эту отметку мы увидим 236 локальную фибу на отметке 17500 это ближайший уровень консолидации цены который необходимо преодолеть и если мы его преодолеем то мы видим следующую пунктирную паутину на зоне 18 тысяч здесь же уровень не только пунктирный но еще и локального фиба 382 но опять-таки рынок находится в большой неопределенности нужно быть очень внимательным и пока еще полноценный продавец на рынке не думаю что пришел. Думаю, что рынок сейчас скорее будет действовать, исходя из фундаментальных показателей, которые есть как внутри сети, так и на глобальных мировых рынках. Ну а информация о внутрисетевой активности сейчас публикуется на канале Telegram. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Я рекомендую читать аналитику от ресурса Glassnode. В любом случае, она достаточно полезна для того, чтобы глобально оценить рынки. Ну а базовая стоимость краткосрочного держателя и цена реализации сейчас торгуется примерно на одном уровне, в районе 21 100. Долларов, с которым рынок в недавнее время боролся с этой отметкой. И также основа стоимости долгосрочного держателя остается выше, торгуясь на уровне с половиной тысяч долларов США. На этом, наверное, все. Всем хорошего дня. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайк, если вы еще этого не сделали. Поддержите канал комментариями и подпишитесь, если вы еще не подписаны, как на канал YouTube, так, же, так и на телеграм канал и Telegram чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.